Такой человек может отказаться от применения алкоголя или наркотиков. Это один из поводов бросить. В случае, если приставлять зеленым, человек умнеет, избавляется от заболевания артритов. В случае, если представлять человека синим, то происходит излечение заболеваний ног и печени, и почек. Также человек вылечивает свой позвоночник.